Сильные ветры, которые бьют так больно, на самом деле не враги. Они помогают вам стать цельными. Кажется, они вот-вот вырвут вас корнем, но в борьбе с ними корни крепнут. Представьте себе дерево. Если внести дерево в помещение, в некотором смысле оно будет защищено, оно не пострадает от ветра. Когда снаружи бушуют бури. Оно будет вне опасности, но не будет никакого вызова, ему будет слишком безопасно. Его можно поместить в оранжерею, но постепенно оно побледнеет, утратит свежести сили. Где-то глубоко внутри оно начнет умирать, потому что форму жизни придает вновь и вновь бросаемый ей вызов. Сильные ветры, которые бьют так больно, на самом деле не враги. Они помогают вам стать цельными. Кажется, ведры вот-вот вырвут вас с корнем, но в борьбе с ними корни крепнут. Корни только становятся глубже, чтобы буря не могла до них дотянуться. Солнце очень жарко и кажется обжигающим. Но защищаясь от солнца, дерево вбирает из почвы больше влаги. Оно становится зеленее. В борьбе с естественными силами оно приобретает некую душу. Душа образуется только в борьбе. Если все слишком легко, вы начинаете слабеть и рассеиваться. Мало помалу вы разделяетесь на составные части, потому что ценности не требуется. Вы становитесь, как избалованный ребенок. Таким образом, когда жизнь бросает вам вызов, встреть его достойно и проживите храбро.